На каждом сайте есть элементы, при помощи которых пользователь контактирует с сайтом. Строка поиска, формы для регистрации, авторизации или обратной связи, размещение заказов и тому подобное. Именно по ним мы можем определить, совершил ли пользователь целевые для нас действия, полезен ли был контент на нашем сайте, удобен ли сайт и его элементы для пользователя и многое другое. Привет, я Александр и Яндекс Метрика. Для более детального анализа таких составляющих сайта в Метрике существует специальный отчет «Аналитика форм» – инструмент, предназначенный для сайтов, активно использующих формы для заполнения. «Аналитика форм» позволяет получить полную информацию о том, как происходит взаимодействие пользователей с формами, размещенными на сайте. Если на анализируемой странице находится несколько форм, можно переключаться между ними с помощью списка форм и получить полную картину происходящего по каждой из них в отдельности. Инструмент доступен в двух видах отображения данных. Конверсия формы позволяет узнать, сколько людей были на странице с формой обратной связи, какое количество из них провзаимодействовали с формой и какое отправило эту форму. Анализ полей формы позволяет увидеть и проанализировать такие данные как время взаимодействия с каждым полем формы, незаполненные поля формы, поля, с которых покидают страницу с формой, не отправив данные. Полученная информация позволяет увидеть общую эффективность каждой отдельной формы, а также получить исчерпывающие данные для анализа каждого добавленного в форму полей. Используйте оба формата анализа данных для получения наиболее достоверной и полной картины о происходящем. Стройте гипотезы и улучшайте юзабилити форм обратной связи. Как начать использовать? Все просто. Чтобы получать данные с помощью аналитики форм, достаточно авторизовавшись и зайдя в метрику выполнить следующее действие – перейти в раздел «Настройка» на вкладку «Счетчик», включить опцию вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм. После изменения настроек код счетчика меняется и его необходимо обновить на всех страницах вашего сайта. Данные по формам обратной связи на вашем сайте будут собираться корректно, если на сайте используется кодировка utf 8 для передачи содержимого формы используется событие Submit. Воспользовавшись аналитикой форм, можно не только повысить удобство форм обратной связи для пользователей, но и видеть статистику по целевым для вас взаимодействиям пользователей в удобном для анализа виде, тестировать свои гипотезы, безостановочно анализировать и совершенствовать содержимое вашего сайта, выводя его на новый уровень, что в финальном счете благополучно скажется на достигнутых результатах. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вовком. До встречи!